Привет, я эксперт Лиза. И сегодня мы побываем в ресторане Пастерия. Заходим, смотрим, да? Да. Добрый день. Здравствуйте. Какие стенные леди, да? Так. Свежевыжатый сок дешевле, чем макида, но только 100 грамм. Голодный напоил, звонок, пиво, пиво, коньяк, алкоголь, коктейли, герома, а не Давайте сейчас рассмотрим ресторан. Дрова? Mm -hmm. Беранда такая, да зимой, наверное, уютно тут. Пирамису, два махита, да? Безалкогольный. Смотри, только если не ислами, апельсиновый и клубничный. Клатичка. Апельсиновый или клубничный? Два апельсина. Давай один апельсиновый, один клубничный. Хорошо. У вас с карточкой можно рассчитать? Да. Клубничный и апельсиновый. Да. Ну еще что-то ключок керамису. Смотрите, здесь холодные чаи, есть слинки на основе сиропов, тоже холодненькое, глинтвейны. Что такое слинка? Как настроение? Как называется? Мы уже забыли. Буква С с серединой точно имеет. Пастер. Пастерия. Пастерия? Пастерия. Мы с Лизой посты. М -м -м. Но пасту мы сегодня не кушаем Очень вкусно Не знаю как тебе, так где Очень вкусно На вкус и цвет, товарищи, нет Люблю эти зонтики. Ух ты что. А это можно забирать с тобой или нельзя? Зачем? Они его помоют новый новые с нету. У меня салфетка была наш с я думаю, что такое под салфеткой своим носовым Нет, дочка, к ней руки вытереть. что Может, это примут, сказал это. Везде, где мы были, почему-то салфетки стабильно лежали. Не спеши, ладно? Лиза. Я тебе больше не могу. Позвольте Где очень понравилось. Только бы очень долго ждали, и не было салфеток. А все так как тебе? Понравилось? Вкусно? Да, вкусно. И паспорт рекомендует посетить этот ресторан. Этот ресторан.